химии. Начнем мы сразу же с вами с первого закона. Это закон сохранения масс, который был сформулирован Ломоносовым и Лавуазия. Именно подчеркиваю следующее. Кем был сформулирован данный закон? Потому что есть закон, очень похож по названию, но совершенно никак не связан с Сегодняшним это закон действующих масс, его изучают чуть-чуть позже, термохимия, но сегодня именно мы поговорим о законе сохранения масс Ломоносова-Лавуазье. Какая же его формулировка? Что масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образовавшихся после реакции. И я вам нарисовала такую картинку, обратите внимание, у нас есть какие-то исходные вещества, мы их обозначили в виде... Молекул отдельных, да, то есть зелененькие и красненькие молекулы. А, что произошло дальше? В результате химической реакции молекулы распадаются, атомы переформируются в новые молекулы. Но как было их количество 3 условно зелененьких кружочка, так их и осталось, и как было 6 красненьких кружочков, так их и осталось 6. То есть они просто приобретают новую. Форму. Закон действующих, ой, закон сохранения масс, его можно подтвердить, то есть, что масса веществ исходных равна массе продуктов реакции при помощи самой простейшей задачи. Например, пусть у нас будет следующее уравнение реакции, самое-самое простое. H2 плюс O2 получается вода, то есть мы это все уравняем и... По этому закону масса исходных веществ, я обозначу как М1, равна будет массе продуктов реакции, то есть массе воды, или я обозначу как М2. Как же мне найти массу М1? Это масса водорода плюс масса кислорода. По какой формуле мы будем находить эти массы? Масса равна химическое количество умножить на малярную массу. Вы эту формулу видели в прошлом видео. Далее начинаем расчет. Масса молекулы водорода, химическое количество и где же взять химическое количество, если в условиях задачи у нас этого нет. Химическое количество, как в прошлый раз мы говорили, это порция вещества. В уравнении реакции данной я могу сказать, что две порции водорода у меня вступает, но я здесь единичку поставлю, ее обычно не пишут, но просто чтобы в данном случае провести вот эту ассоциацию. Значит, две порции водорода вступают с одной порцией кислорода в реакцию. В результате этого образуются две порции воды. То есть, вот эти коэффициенты, их называют стихиометрические коэффициенты, которые стоят перед веществами в уравнениях реакции, могут служить химическим количеством при расчетах ну, массы либо каких-то других величин. То есть, у меня 2 моль водорода, Далее, малярная масса. Малярная масса у нас смотрится в периодической системе химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева. Значит, у нас один атом водорода э, имеет малярную массу 1, но так как 2, соответственно, у нас получается 2 грамма на моль. И обратите внимание, вот эти моли прекрасно сокращаются. То есть у нас 4 грамма будет масса. Молекулы водорода. Далее рассчитываем массу кислорода. Химическое количество 1 моль. Молярная масса двух атомов, потому что у нас вот молекула состоит из двух атомов. 32 грамм на моль. Того у нас получается 32 грамма. Сумма 36 грамм. Теперь давайте рассчитаем массу двух молекул воды. Опять же, 2 моль, вот мы с вами видим в уравнении реакции, это химическое количество воды. Малярная масса 18 грамм на мой. Того у нас получается 36 грамм. Обратите внимание, масса М1 и М2 у нас совпала. Вот мы таким образом простейшими расчетами доказали, что этот закон действительно работает. Далее, второй закон. Закон постоянства состава. Просто. Что же здесь, опять же, на что нужно обратить внимание? Этот закон работает только для веществ молекулярного строения. Вещества немолекулярного строения этому закону не подчиняются. Давайте же приступим к формулировке. Всякое чистое вещество молекулярного строения независимо от способа получения и имеет постоянный качественный и количественный состав. Что же такое качественный и количественный состав? Ну, давайте я напишу молекулу. Серной кислоты, она у нас имеет молекулярное строение. Что же здесь можем сказать о качественном составе? Качественный состав говорит о том, какие атомы химических элементов будут входить в состав молекул. То есть качественный состав у меня такой: атомы водорода, серы и кислорода. Количественный состав, то есть от количества, здесь будет все зависеть говорит о том, сколько атомов данных химических элементов будет содержаться в такой молекуле. Два атома водорода, один атом серы и четыре атома кислорода. Вот мы с вами охарактеризовали качественный количественный состав. Что же имеется в виду в этом законе? А давайте перейдем к другому веществу, например, углекислому газу. Как мы его можем получить? Мы его можем получить, например, при окислении углерода с избытком Кислорода. С плюс 2 получается у нас СО2. Другой вариант, как мы его можем получить, например, будем термически разлагать кальций-СО3. У нас получается кальций-О и СО2. Неважно, каким образом, ну условно, в каком уравнении реакции я получаю этот СО2, все равно его качественный состав будет следующий, что в такой молекуле будет содержаться углерод, кислород, и количественный, что один атом углерода, два атома кислорода. Почему же это не получается для веществ немолекулярного строения? Потому что состав, то есть количественный состав, будет зависеть как раз-таки от способа получения. Или при каких-то физических факторах будет совершенно различный состав. температуре, давление, наличие катализатора и так далее. Следующий закон очень вам известный, я думаю, или вы о нем слышали. Это закон Авогатра. Понятное дело, что он был сформулирован Авогатром. Теперь... Какая же его формулировка? Что в равных объемах различных газов при одинаковых условиях, температуре именно одинаковые, и давление, содержится одинаковое число молекул. То есть возьмем мы одну порцию, например, кислорода и возьмем одну порцию азота. Там будет содержаться одинаковое число молекул при условии того, что температура и непосредственно давление будут одинаковы для двух этих газов. Далее мы с вами поговорим о двух следствиях. Что такое следствие? Это выводы, которые вытекают из данного закона. Закон у вас, точнее, первое следствие у вас описано в виде формулы, что 1 моль любого газа занимает объем, равный 22,4 дециметра кубических. Была применена вот такая формула, где V это у нас как раз-таки объем, N, мы уже знакомы это химическое количество, а Vm это молярный объем. Он как раз-таки будет равен 22,4 дециметра кубических на моль. То есть, если мы с вами возьмем не одну порцию какого-то газа, а, например, две порции, мы сможем с вами рассчитать объем. Объем какого-то газа будет равен 2 моль, умножить на наш малярный объем 22,4 дециметра кубический на моль. Обратите внимание, здесь опять же моль условно сокращается. Мы с вами видим, что у нас будет дециметр кубический 44,8 дециметра кубических. И мы можем сделать обратное действие по объему, рассчитать, какова порция будет газа. Далее, каково же второе следствие из данного закона? А это следствие называется относительная плотность одного газа по другому. Есть такая величина, она обозначается буковкой D, где в скобочках обозначается... Плотность какого газа, а индексом, ну или в качестве газа у нас B здесь используется, это по какому газу. То есть данная величина показывает отношение малярной массы одного газа к малярной массе другого газа. Но здесь, опять же, возникает вопрос следующим: следующем. Чему же это равно? Значит, D газа А по газу B, как мы уже видим с вами, это отношение малярной массы газа А, газа А к малярной массе газа Б. Но почему же величина называется относительная плотность одного газа по другому? Здесь мы с вами сделаем вывод формул. Что такое плотность? Плотность ⁇ это отношение массы к объему. Массу мы с вами можем заменить... То есть вот это у нас, это химическое количество умножить на малярную массу. А объем мы только что изучили именно для газов. То есть обратите внимание, сейчас я на секундочку назад вернусь, что вот эта формула, она используется только для газов. Нельзя считать таким образом объем э, растворов или жидкости, а тем более твердых веществ. Значит, снизу да, в знаменателе мы можем заменить химическое количество умножить на малярный объем. Химические количества у нас прекрасно сократятся, и что мы с вами получим? Получим, что плотность – это отношение малярной массы к малярному объему. То есть, зная плотность какого-то газа, вы сможете найти его малярную массу, неизвестного газа. Причем единицы измерения здесь грамм на не на миллилитр или на сантиметр кубический, как мы привыкли видеть в растворах, а на дециметр кубический. Далее, если у нас получается, что плотность газа А по газу Б это отношение их плотностей по условию, то мы можем плотность заменить малярными массами. Что у нас получается? Малярная масса газа А делить на малярный объем. И я поставлю здесь вот таким вот образом. Делить на малярную массу газа Б и на малярный объем. Для того, чтобы нам все отнести под одну черту дроби, мы последнюю меняем местами или, как говорится, переворачиваем. Что у нас получается? Получается у нас следующая запись. И здесь легко сокращаются малярные объемы. И что у нас остается? Остается следующее, что плотность газа А по газу Б это и есть отношение их малярных масс. Очень часто при в расчете или в расчетах, в задачах используется малярная масса воздуха или отношение какого-то газа по воздуху. Например, определите плотность, например, ну чего возьмем серого водорода по воздуху. Что нам нужно сделать? Нам нужно поделить малярную массу серого водорода на малярную массу воздуха. Малярную массу воздуха нужно запомнить, она у нас равна. 29 грамм на моль. Малярная масса сероводорода 34 грамм на моль. Обратите внимание, вы сейчас самостоятельно думайте, какие будут единицы измерения у относительной плотности. Пока я посчитаю, чему равна эта величина. 34 делю на 29, у меня получается 1,172, и единиц измерения здесь нету. Я так и оставляю. Переходим к следующему закону. Следующий закон у нас тоже газовый. Это закон объемных отношений гей Что же он нам говорит? Закон. При постоянных температуре и давлении объемы реагирующих веществ и получающихся газов относятся как небольшие целые числа, равные стихиметрическим коэффициентам. То есть опять же у нас речь пойдет о газах. Я вам покажу два варианта решения маленькой задачи, без применения закона объемных отношений гелью ну и, соответственно, с применением. Чем же он нам так полезен? Вот, например, следующая задача. Рассчитайте объем аммиака, если объем водорода равен 11,3 дм3. И я вам записала уравнение реакции. Значит, что мы с вами делаем? Мы сразу же, в чаще как всего учат в школе, записываем формулу того, что нам нужно найти. Для того, чтобы найти объем аммиака, нам нужно знать химическое количество аммиака, ну и домножить на малярный объем. А как мы можем знать химическое количество? И здесь используется закон стихиометрии. Что это такое? Обратите внимание, у нас соотношение водорода, для которого известен нам объем, и из него мы можем найти химическое количество, и аммиака 3 к 2, если у нас это записано в уравнении реакции. Если у нас будут какие-то другие соотношения да, или другое химическое количество водорода, то в точно таком же соотношении мы можем пересчитать на аммиак. Но прежде чем это делать, мы давайте найдем химическое количество водорода. Это объем водорода делить на малярный объем. Я тут прямо продолжу. 11,3 метра кубических делить на 22,4 дециметр кубический на моль. Что у нас получится? А получится у нас следующее. 0,504. Моль. Причем, как и в централизованном тестировании, я оставляю три знака после запятой, потому что их там намного-намного больше. Теперь я составляю пропорцию. Пропорция всегда состоит из двух соотношений. Первое соотношение у вас по уравнению реакции, что 3 моль водорода относятся к 2 молям аммиака. Я так и запишу. По уравнению Второе у вас составляется по условию, то есть то, что вы получаете из условия. 0,504 моль водорода относится к х молям аммиака. Это уже по условию. Давайте найдем это х. Как оно находится? Я перемножаю по диагонали, то есть 0,504 умножаю на 2 и делю на оставшиеся, делю на 3. 0,504 умножить на 2, делить на 3. Получим мы 0,336 моль. А уже отсюда мы можем находить объем. Объем здесь сбоку напишу нашего аммиака. 0,336 моль умножить на 22,4. И получаем мы 7,3. 526 дециметров кубических. Вот это наш ответ. Значит, Это если мы решаем по равнению реакции с использованием формул э, объем. Теперь, как же можно решить с использованием закона объемных отношений гей -люсака? Та же самая задача. Теперь, что мы с вами разберем? Что такое объем? Химическое количество умножить на малярный объем. Малярный объем – при одинаковых условиях он не изменяется. Раз у вас одна реакция, соответственно, условия там для всех газов они одинаковы. То есть, что для водорода, что для аммиака, что для азота будет одинаковый малярный объем. От чего же тогда будет зависеть объем? Объем зависит только лишь от химического количества. Увеличивается в два раза химическое количество, увеличивается объем два раза. Уменьшается в пять раз химическое количество, уменьшается и объем тоже в тех же пять раз. Соответственно, что мы с вами можем сделать? А мы можем сделать хитрое соотношение или хитрую пропорцию. Что? Три моль или 3 объема? Тут на самом деле не важно. Водорода относится к двум молям или объемам аммиака. То есть, опять же, у нас по условию, не по условию, по уравнению. А по условию у нас следующее, что 11,3 и 3 кубических водорода у нас относится, возьмем уже, у дециметров кубических аммиака. Чему же тогда будет у? То есть, соотношение одно и то же. В одном случае, сейчас я назад... Вернусь и вам покажу. В одном случае мы с вами делили на 22,4, а в другом случае мы умножали на 22,4. То есть мы два раза сделали одно, ну, условно сначала поделили, а потом умножили на одно и то же значение. Что же здесь мы видим? 11,3 я домножаю на 2 и делю на 3. И считаем, чему же это будет равно. А равно это 7,533 дециметра кубических. Обратите внимание, 7,533, в предыдущем у нас 7,526. Возникает вопрос, какая же из задач, ну или правильно сказать, какой же из ответов ближе к истине? А ближе к истине второй. Почему? Потому что мы вот здесь округлили, мы тут округлили, тут округлили. Соответственно, мы три раза допустили округление. И наш ответ немножко дальше от истинного. Во втором же случае мы округлили только, конечно, наш ответ. То есть, пользуясь законом объемных отношений гелюсака, вы себе сокращаете время на решение задач. Это намного проще, и в третьих у вас ответ более точный. Теперь же, чем же хочется тут подытожить? Как запомнить все те формулы с химическим количеством, которые мы изучили как в прошлом видео, так и... в Теперешним. значит химическое количество это отношение может быть хим... количество структурных единиц постоянная вагатра это отношение массы малярной массе и это отношение объема к малярному объему для газа что можно сказать все эти величины которые вы видите в числителе, это измеряемые или изменяемые величины. Мы можем с вами посчитать количество структурных единиц, мы можем определить с вами массу или объем. Все, что находится в знаменателе, это константы, это постоянные величины, постоянная вагадра, малярный объем. При одинаковых определенных условиях он одинаков. Малярная масса для какого-то вещества, она всегда постоянна. Для воды это 18, для там, не знаю, магния 24 и так далее. Что же можно сделать с этими формулами? Например, у вас известен объем, ну, давайте скажем, SO2 равный 4 дециметра кубических, а вам нужно найти массу SO2. Как же учат решать в школе? Сначала мы по формуле объем равно химическое количество умножить на малярный объем. Находим химическое количество, а потом это химическое количество используется для определения массы. Как же я вас научу решать такие простейшие задачи? Смотрите, у нас есть соотношение, что масса делить на малярную массу относится или равна как объем делить на малярный объем. Что мы теперь можем взять? А давайте из этой пропорции найдем массу. Масса у нас равна. Малярная масса умножить на объем и делить на малярный объем. И посчитаем, чему это все будет равно. Малярная масса у нас, по-моему, 64, значит, 16 на 2 и плюс 32, да, 64. Объем 4, малярный объем 22 и 4. 64 на 4, делить на 22 и 4. Получаем 11,429 грамм. Можете пересчитать вот этим путем, но у вас, опять же, больше времени затратится, и, соответственно, у вас будет несколько пренебрежений, да, то есть вы будете округлять. Я думаю, что с этим вопросом не возникнет, и смотри второе, последнее видео, четвертое по этой теме.